Всем привет, с вами я Миштила, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Я надеюсь, вам понравилась прошлая рубрика. Майнкрафт. Uh, uh, ну что ж, знаете, что мы будем делать? Не да забудьте. Батьки сейчас пойду ок. Я думаю, вам более не. линии. И не лень. Что ж, идем на вот этот мир, конечно. Какие я не достроил. И так. мы стал. Ну что, логично. Достраиваем его. Так, с прошлого ролика я буду использовать.. Вот эти гибнутые вещи... Okay. Блин точно. Во-первых... Чё бумагу удалили? Э, э, э. Не, ну подожди, ну ты... Идите, надо посмотреть, я надо... Кив. Нет никакой. Ну вот! Вот! Давайте попайкаем. Вот, выдано бумага! Бумага просто. А вот тут найти я не могу. Угу. А, бумажка! Бумажка! Я ее выбрать не могу. Ну просто посмотрите. Бумаги нет. Где бумага? Мне пойдет, ее искать. что ты издевательство. Свои. Я откуда по на этот крафт? А, ну тут даже стекла нету, э Заходим в чат. Слушай, Вот так вот. Блин, ну где ты? Сорок. Ну вы просто не представляете, это что такое? Э? Бывает, как бы представляете. No. Get it, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Боже мой, мне теперь это все надо вот так подавать. Вот Ещ мне только мезо сделал. Спи, моя радость, вот... Я знаю, давайте сейчас сделаем пвп с а обычным зомби Давай, нападай! Пвп, пвп, пвп, пвпп ПВП. Вс, ПВП. ПВП окончено. Ждем еще ПВПшников. А давайте целую кучу заспавним. бот х м Блин, а я хотел много, Ну ничего, да, ничего ничем. Вишневая. Настя стеклохта вишневая семерка. Давайте смотрим. Тачку припаркуем, блин. Тачку, тачка. Крутая тачка, крутая тачка у тебя, Бига. Да, да, очень крутая. Спасибо за дументик. Очень прям крутая. Блин. Она теперь забавная, я сесть не могу. ну ну совсем ну ну совсем Бу -бу -бу. ну еле сесть конечно круто блин зашибительно Не Давайте ее попробуем поставить. Ну, ли... мне. на shift? Я ту. метулика бэ бэ бэ везет короче возьми все самое самые нужные, что мне понадобится я пошел в шахту если что свои бахатные тяги оденем, но ну, а что нельзя? бахатные тяги вот так вот. Так, все, почти с это умаз получился, только штанишки и бахатные тяги. Вот это я понимаю. Если что-то по возьму. Если что-нибудь там сломается, штанишки можно потерять. Что там дальше? Что сломается, то и сломается. все угу. <соцентрический> можно лопата на всякий случай, если потеряешь. Второе можно меч если один сломается. Еще стак. Так. Ну. все, только а еще кое-что надо. Все, погнали. Вроде бы я помню, как место много прям таких, знаете, шаг, поэтому я попробую. зажал мышку если что ничего не <звы> опа уже первое золото если что мы теперь добываем. <смех> <смех> угу, угу. У меня, если честно, уже как-то тянет на недоры. Если честно, <смех> то тут какие-то недорские боти. Представляете, я сейчас попаду в шахту по-любому. Давайте даже честно через... так посмотрю. Так какая у нас дичь? если я буквально могу сладите где-то даже есть алмузики музыке а вот да о музыка мы целая лава лава я не говорю про Напетка 4, я говорю про... Лаву, просто лаву. допустим вот так... О, какой же я? на самом деле такой я кузнечную сделаю. Папа, папа, папа, папа, папа, а, -а, -а. Кстати, мужчина, с этим... а ну спасибо. чуть то найти, вы находится. Я ничего не вижу, представляете? А -а -а. сейчас Часто у меня здесь получилось только э, только одно золото представляете да теперь его тоже надо распалить потом да. я моя круто что делать Свалиться или завалиться а не валиться. не дождешься огнестрельный ты блин шпиль понял эти монстры еще лезут ко мне представляете а я вообще на первой дороге этих бобиков вообще не было как бы я только решаюсь туда пойти а там сразу эти бобики чпендики О, магада ну это я только отправляю эту лаву, потому что меня ночью ну, хочет туда послать вообще. Вау. Где запросить? Кое-что сделать. А мне никто не пролезет. Ну так, немного, немножко. Пирожка, хм. думаете? Так, смотрите. А, ну, круто, да. Круто. Вообще, пипец, как круто. Я малею, я маленью, я малаю, я малая. Тут-ту-ту-ту-ту тут. Физ. О, конечно, первое железо я тебя нашел ею железо. все было железо сплотает на мотыгу потому что нет железной мотыги а железная мотыга красится за и железо кто то с кроколоку пойду, если что Все повес у меня железо и мы железо а я ел железо и очень вкусное железо что это такое Да, и... Что ты... я это сам делал, если Блин. Я пойду с вами, блин, блин, блин, блин. Или я там тошню или что? Типа сейчас я вот во Чиппинтика выставил и не все Кирендик Кирендик будет, да? Кирендик Кирендик Кирендик Кирендик Давайте нам пособираем. Хм. Хочу сделать что-нибудь из заграк. Что-нибудь пойм. Хочу сделать. Я сейчас. О, боже мой, боже мой, боже мой. -бо. Благодарим Бога, Бога, блин. За то, что ты это сделал. Боже, я я что-то свалился и что-то Лучший. Этот назарак мне нужен. Не назарак нужен уже. Я все равно потом. The... Блин, у меня сейчас времени отвлекаться нету. Уже странно что я ее не собирал да тут какой-то братья магмовые так будет называться новое семейство не ваши те животные братья магмовые Ну тут реально брать его магмовые, вы просто посмотрите, сколько тут магма находится. Магмы миллиард, вообще, блин. Сейчас сразу закрою это глубину солнцем, а то это мне вообще не нужно. Еще одну магму нужно для ловушек. <связать> я забрал все. Я забрал чего-то. Ну, там, наверное, миллиард магмы, если что. Ну, ладно. Всем пока. И с вами я. Миш. Миш лук. Да не знаю, как это звать это Мишки Жпишишка. Мистил, Миштелнок, Мишки, мишки Ну, а тут поиграли в Майнкрафт. И мы заходили в, ад, в ну, как сказать. Вот заброшенную шахту. И просто. Просто в шахты, представляете, блин, просто в шахты. Ну не просто в шахты, а прям просто-просто в шахты. Ну ладно. Всем пока. А с вами я. Мишки. И тут мы играем Что ж, всем.